При благоприятном исходе пик заражения коронавирусом произойдет в начале мая или раньше. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального ней эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением. Ранее старший научный сотрудник молодежного ней СПБ Гетулэти Артур Каримов спрогнозировал, что возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. О том, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, также заявлял президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рашаль. 20 апреля стало известно, что текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с распространением коронавируса в России. Однако, если показатели будут снижаться, это не значит, что стоит сразу отменять режим самоизоляции. Такую оценку ситуации дал внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико. По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в московском регионе, там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3446. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.